Народ, врываясь к вам из будущего, потому что я уже неделю тестирую эти два рыборока. Сейчас расскажу в прошлом, в чем прикол каждого из них, почему их два. Но пока мы их тестировали, обнаружили функцию купидон. Это когда робот-пылесос, абсолютно без разницы, какой марки производителя, вторая половинка или там цвет корпуса, просто находит робот-пылесос другой и целует его. Представляете, настолько прикольный Милош. И подумал, если инженеры настолько заморочились, это же на каком уровне строение сейчас находится. Находятся. Лидары, камеры, искусственный интеллект, все эти радости действительно упрощают сильно жизнь. Ну а сейчас возвращаемся в прошлое и расскажу вообще в чем прикол видоса. Долсакова моя внутри робота-пылесоса Roborock, это модель s Max V, и она отличается тем, что здесь есть функция видеозвонка. То есть я не только могу с вами говорить, и я еще вас не вижу в HD, все это может пригодиться для общения, допустим, с домашними животными, или если вот экстремально вы хотите посмотреть, что у вас вообще в помещении происходит. В общем, современные технологии, это вот как-то вот так. Только удобно, но еще и прикольно, и со всякими наворотами. Потому что здесь есть еще искусственный интеллект, и всевозможные лидары и прочее, прочее. И вот мы дошли до момента, когда умный пылесос, вот этот контент. Так, хочется к вам вернуться, конечно, воплоти. Согласитесь, это было внезапно и прикольно, так что сразу можете поставить лайк за изобретательность. Правда, моя заслуга здесь небольшая. Roborock, компания, которая уже производит не первый год замечательные роботы-пылесосы совершенно разных категорий, сегодня нам представила две модели. И именно они, на мой взгляд, отражают то, как у меня в голове сегодня разделились вообще все эти сущности роботов-пылесосов. С одной стороны, мы говорим про мейнстрим, да, те самые технологии, которые сегодня доступны для комфортной уборки. И новый тренд это всасывающие вот эти док-станции, станции очистки, которые позволяют там несколько недель вообще не париться по поводу робота-пылесоса. Ты один раз его настроил, программы задал, он сам себя заряжает, очищает и вообще голову не забиваешь. И с другой стороны, у нас есть ультрасовременные роботы-пылесосы, которые также можно оборудовать очень крутой док-станцией и так далее, но основная их фишка в том, что там сконцентрированы все современные технологии, искусственный интеллект, камеры, возможность позвонить и так далее. И вот Давайте, собственно, сегодня посмотрим две модели Roborock. Первая это Q7 Max, и у нас версия плюс как раз с этой станции очистки, и с другой стороны S7 Max V, и они отличаются по цене почти в два раза, и мы, собственно, поймем, что можно для себя предпочесть, в каких условиях и так далее. Ну и, собственно, узнаем, чем сегодня, в 2022 году, удивят нас роботы-пылесосы. А они развиваются очень быстро, и все, что мы с вами обсуждали в прошлом году, уже сегодня не совсем актуально. Поехали! Собственно, вот такой Q7 Макс, даже без станции очистки берешь и наслаждаешься кайфовыми современными технологиями потому что с другой стороны тут все радости которые нам нужны большая батарейка большой собственно достаточно резервуар для сбора этого самого мусора влажная очистка и прочее прочее прочее на самом деле действительно сегодня за 30 плюс тысяч рублей ты можешь взять то что тебя будет устраивать на сто процентов ну а я решил что вот эту версию мы разыграем отдадим вам нашим любимым подписчикам, и сделаем это по нашей старой доброй схеме. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, оставьте один комментарий, например, напишите, пользуетесь ли вы роботами-пылесосами, нет, и почему, и хотели бы, собственно, ставите лайк опционально, залетайте в наш телеграм-канал, нажимаете кнопочку участвовать, а вы залетаете по ссылке, так что вы сразу в этот пост и попадете, и, собственно, через недельку подведем итоги, кому-то из вас отдадим от такого красавца. Мне кажется, если вы никогда не пользовались роботами-пылесосами, это будет более чем кайфовое начало. А мы с вами распакуем точно такую же модель Q7 Max, только теперь со станции очистки и посмотрим, как она покажет себя в жизни. Моя задача, чтобы единожды все это было настроено, и у нас здесь на студии убиралась красиво, ловко, собственно, вот сейчас в тест ее и отправим. Ну а пока смотрим, что там в коробке. Ага, вот все, что было в комплекте, давайте разбираться Ритуальное удаление пленочки Тут, кстати, много пленочек, все заклеено, чтобы было секьюрно И смотрите, значит, наша станция очистки максимально просто собирается из двух частей Q7 Max белого цвета, бывает, кстати, еще черного И вот тут начинается, собственно, борьба вкусов Напишите в том числе в комментариях, какие вам больше нравятся Мне почему-то черные, но белые как будто мини-марки Как бы это странно не звучало, и многие выбирают именно белые но, кстати, классно, что, видите, у нас сочетание цветов, но если вы возьмете черную версию комбо, то станция будет также полностью черная, чтобы все сочеталось У нас с вами запасной мешок, щеточка красивая и конверт со всякими ништяками, где нам, собственно, быстро расскажут, что, как, зачем, инструкция, как быстро начать, гарантия и прочие вещи Ну и, конечно же, ставьте приложение, потому что современный робот-пылесос без приложения, это, считай, половина вообще всех возможных и мне кажется, что хорошее приложение это вообще залог успеха, и в этом смысле рыборок. Roborock выгодно отличается на фоне многих представителей рынка, потому что мы с вами в прошлом году проводили тест-драйвы, и я вообще удивился, как у некоторых куца все это реализовано. Надеюсь, что они тоже подтянулись. Я говорю про румбу, потому что я был удивлен, насколько там все прям странно. Я, я думал, типа, ну чуваки умеют, а там что-то прям было максимально все ни о чем. Собственно, с точки зрения технологий здесь у нас все, как я говорил, мейнстрим. То есть у нас, смотри, единый вот такой очень удобный контейнер для сбора мусора и заливки воды для влажной уборки. И это замечательно, все это делается быстро, классно. Здесь же индикаторы работы Wi-Fi, а также можно его сбросить кнопочкой reset. Сверху лидар, кнопочки для управления всяких быстрых запусков и прочее. Классные колеса, которые позволят ему ездить по любой поверхности. Дополнительная вот такая щетка, которая выметает весь мусор из углов, из-под плинтуса и так далее. Вот эта щетка, которая, понятное дело, защищает сам пылесос от того, чтобы на него что-либо наматывалось, но если вы хотите ее почистить, то все это снимается в 2 секунды максимально просто. В этом смысле вот современный робот-пылесос, он ровно так и выглядит, то есть он должен быть достаточно шустрым, мощным, конкретно быстро, плавно все делать. То есть вот даже бабушка у меня, чтобы вы понимали, человек, который вот недавно отпраздновал 85 лет, говорит, хочу робот-пылесос, так что вот эта радость к ней и уедет. А пока Q7 Max отправляется на длительное тестирование в нашу студию, а после мы встретимся и поговорим уже и про станцию очистки и как он себя показал в работе. Ну, кстати, вы видели, да, достаточно большой резервуар для пыли и мусора у Q7 Max, но при этом, смотри, здесь у нас вот так открываешь, а тут тот самый мешок, который у нас в комплекте есть, запасной. Вот его хватит на 7 недель. Ну, или, правильно сказать, до 7 недель. Зависит, конечно, от количества и циклов уборки и так далее. Но это достаточно достаточно Большой объем, соответственно, он раздувается Здесь вот место есть, потом ты его поменял Поставил, все это покупается стоит вообще понты Но зато тебе сильно экономят Реально время и удобство от использования Вот, собственно, в чем прикол А теперь давайте взглянем на пик технологий И здесь у нас немножко По-другому все это открывается Опа Товар Лицом Собственно, по комплекту мы видим, что примерно одно и то же, за исключением того, что у нас нет станции очистки мне черный, честно говоря, больше залетает. Тут смотри, у тебя есть красные акценты, спортивный, вот это все. Док-станция, максимально просто, есть вот такой поддон, тряпочка, конечно же. Вот эти вещи, их можно дозаказывать. Да, Вообще, в чем кайф именно роборока? В том, что вы заходите в любой совершенно магазин в интернете, вводите, и у вас огромное количество всевозможных вот этих расходников. Будь то мешки, будь то тряпки, еще всякие прикольные аксессы. Блин, тут карбон, тут карбон, он реально, ты представляешь... Робот-пылесос с карбоном Быстрый, вот это я понимаю Значит, смотрите, ну глобально Опять же, очень похоже, да, и здесь есть Лидар, и, понятное дело, та самая крышка Где у нас емкость Для сбора мусора, опять же, достаточно Вместительная, но здесь, смотри, вода Заливается в отдельный резервуар В целом, что так удобно, что так, вопрос Исключительно каких-то нюансов, но Мы сразу видим, что у него спереди Есть, правильно, камера Которая нужна для того, чтобы он Еще более хитро ориентировался в пространстве, нейросеть ему подскажет где, что, зачем, почему, чтобы он еще и распознавал объекты. Вы сами можете посмотреть за тем, что происходит. Ну, а здесь у нас, в общем-то, концепция похожая. Да, опять же, то же самое шасси, специальная щеточка, вот это основная часть. В этом смысле, системы действительно сегодня позволяют автономно убираться, вообще не париться. И для современной квартиры это отличное решение. Давайте, собственно, и его протестируем мы посмотрим, насколько он круто строит все эти 3D-карты, распознает объекты и что вообще умеет. Тест-драйв, господа! поехали. Для вас мгновение, для нас неделя классика. Протестировали два этих робота-пылесоса Роборок. и собственно сейчас я вам расскажу, в чем прикол каждого из них. Но, как мы и сказали в начале, они идеологически отличаются чем? Q7 Max со станцией очистки, это когда вот у вас, знаете, помещение, или там квартира, или без разницы, он, соответственно, может убираться абсолютно в разных зонах, и все это, конечно же, с помощью лидара строится, и вы можете это руками потом докрутить, благо очень, реально очень удобное приложение. И мы с вами в 2020 2020 году смотрели другие модели роботов-пылесосов, и тогда это было уже неплохо, мы тогда отметили, что как будто технологии дошли до состояния, когда этим всем можно пользоваться без страдания, но могу констатировать, что вот прямо сейчас это действительно супер нативно, мега удобно, один раз настроил и дальше просто получаешь удовольствие от процесса, но эта версия попроще, да, в комплектации Q7 Max Plus со станцией очистки, она все равно стоит дешевле, чем базовый S7 Max V, а здесь тоже бывает станции очистки, причем в версии ультра она вообще какая-то ультра дикая, про нее даже есть смысл отдельно рассказать. Так вот, здесь у нас с вами лидар, и, понятное дело, он определяет высокие объекты, будь то какие-то ножки или какие-то стены, эти вещи он объезжает вообще без вопросов. Но, если у него на пути встречаются классические какие-то преграды в виде, я не знаю, там разбросанных ботинок или какие-нибудь еще вещи, то с этим возникают проблемы. Поэтому, если вы хотите вот поддерживать чистоту, и вы в принципе не привыкли разбрасывать вещи но например взрослые люди живут которые понимают что не надо посреди комнаты бросать свои носки и прочее то для них это вообще оптимальный выбор потому что здесь у вас станция очистки еще раз напоминаю 7 недель на самом деле работает прямо люто то есть прям чувствуется процесс зацените как это происходит То есть он себя постоянно очищает и это офигенно удобно, потому что вы настроили например время уборки на ситуацию когда вас нет дома, он занимается своими делами, отлично. В приложении вы видите результат, где ездил, что делал это очень удобно, классно что вы можете настроить всевозможные режимы и сценарии, ну самый базовый это например после еды, причем в приложении даже предлагаются какие-то сценарии, Но представим что вы поели а ели вы как положено соответственно разбросали крошки под столом вы нажали кнопку, пылесос знает где стол, он знает, что здесь, например Не нужна влажная уборка И поехал, все красиво сделал За 5 минут управился С другой стороны у нас есть S7 Max-V Где тот же самый лидар, понятное дело Но, с другой стороны у нас целый набор сенсоров Да, здесь и лазеры, и камеры, еще что-то С помощью этого он ориентируется И в темноте, и вообще в любых условиях Также с помощью камеры и искусственного интеллекта Причем он имеет название Reactive 2.0 Он понимает, что это за объекты, собственно, разброса у вас по квартире, и на самом деле делает это очень круто. Он такой, ага, так я что-то вижу, потом опа, это кроссовок, опа, это какая-то ткань, это носок. И самое классное, что он тебе показывает в приложении и на карте, где эти объекты находятся, и вы можете ткнуть и посмотреть, что он распознал. На самом деле он делает это с высокой точностью, и это очень здорово. И за счет всех этих сенсоров этот робот-пылесос очень близко объезжает все эти объекты. И если вы старые модели пользовали то вы знаете, что раньше они они даже вокруг собственной станции зарядки достаточно далеко ездили, какие-нибудь плинтусы им были неподвластные, он там метр от него едет, и это было прямо больно, потому что он вроде как убрался в квартире, при этом огромное количество мест, где он просто даже не ездил. Так вот, эта версия за счет всех этих сенсоров искусственного интеллекта может уже ездить абсолютно уверенно с высокой долей проникновения. И, как вы понимаете, он подходит тем, кто на острие технологий, раз. Ну и, конечно, тот, у кого есть дети, собаки, там, домашние животные, которые все это могут разбросать, пока вас нет, вы можете, соответственно, вообще не париться, а на крайний случай вы можете во время уборки запустить э, видео связь со своим пылесосом и посмотреть, где он вообще ездит, что он делает. На крайний случай вы можете позвонить со своего пылесоса, да, как мы это вам демонстрировали в самом начале. То есть, натурально вы можете управлять им с помощью джойстика, ну, в этом тоже такая опция есть, а также вы можете, соответственно, понять вообще, что происходит, пообщаться со своим котом, либо сказать что-то, не знаю, там, домоработница, например. Более того, есть вообще отдельная настройка, вы можете указать, что у вас есть питомец, и тогда робот-пылесос будет убираться с учетом этого фактора. Не говоря уже о том, что в приложении огромное количество настроек Вы действительно можете всевозможные вещи Тюнинговать под себя Показать, где нужно убираться, где нельзя Какие типы покрытия, либо есть автовыбор И многое другое В этом смысле сегодня уже никого не удивишь Современный робот-пылесос должен обладать Очень навороченным приложением, чтобы вы Соответственно, могли, во-первых, настроить все, как вам нужно И, во-вторых, следить за тем, как все сценарии Исполняются Теперь давайте вернемся к U7 Max Смотрите, ну, во-первых, в пике Сила всасывания 4200 пас это вам ничего не скажет но смотрите если это какой-нибудь ковер и его нужно прямо хорошо пропылесосить он может это сделать время работы три часа от одного заряда он может убираться да то есть это достаточно много но заряжается тоже весьма быстро то есть в целом у него вообще нет проблем с тем чтобы постоянно ездить когда вам нужно убираться и всегда быть готовым есть защита от детей на случай если животные или дети будут тыкать какие-то кнопки чтобы ничего не происходило про приложение я уже сказал здесь оно ровно то же самое более того приложение вообще одно и вы можете иметь сразу несколько роботов-пылесосов ими всеми управлять, и это офигенно удобно. Влажная уборка по красоте имеет 30 режимов подачи воды, то есть это может капать совсем мало или прямо много. В зависимости, опять же, от э, степени загрязнения вы можете все это регулировать. Многие все равно рассматривают робот-пылесос как некое дополнительное устройство, которое поддерживает частоту. Так вот, могу вам сказать, что и со станции очистки, и вот со всеми этими приколами сегодня это, в принципе, полноценный помощник уборщик дома, что, в принципе, раньше как раз было недоступно. Вот, мне кажется, за последние годы это главное, так сказать, нововведение всей этой истории. Что касается S7 Max V, здесь у нас, понятное дело, версия подороже и характеристики покруче. В пике имеет уже 5100 силу всасывания. Также у нас ультразвуковая уборка, влажная. Более того, он умеет поднимать тряпку, если обнаружен ковер, ну, чтобы не мочить его. И когда он возвращается на базу, он также тряпку поднимает, чтобы она, там, не знаю, лучше сохла, наверное. То есть, в общем-то, то же самое, но все немножко, видите, круче, да, по этим показателям. Как вы знаете, современные роботы-пылесосы, и этот в том числе, строят карту помещения, дальше вы можете ее немножко отредактировать, да, опять же, классно реализовано, вы можете расставить мебель, и, соответственно, дальше пылесос понимает, что, ага, вот тут у нас кресло, будем аккуратнее. В случае с вот этой версией, вы можете подключить лидар собственного iPhone, отсканировать помещение, и эту карту он также применяет в дальнейшем. Более того, за счет того, что что здесь, кроме лидара, у него есть собственные сенсоры, датчики. Он также строит 3D-карту и даже пытается угадать, где какие объекты расположены. Вы дальше можете их отредактировать. Так он, типа, ага, вижу кресло. А ты такой, чувак, это не кресло, это маленький диван. И вот таким вот образом вы, соответственно, строите единожды карту своего пространства, и дальше вы с ней взаимодействуете. И вы знаете, я вот давно не получал такого истинного удовольствия от процесса настройки техники. Обычно ты пытаешься это все прощелкать быстро, потому что что это как-то все реализовано, хрен пойми, и чтобы он уже работал. А тут столько приколюх, тут лидар, тут 3D-сканирование, тут это, это, видеозвонки, искусственный интеллект, и ты такой блин, вот это круто, вот это прям понравилось. Ну и карбон еще, чтобы ты сразу чувствуется уверенный уровень. Вердикт, друзья мои. Смотрите, если у вас никогда не было робота-пылесоса, вы не знаете, что это такое, Q7 Max отличный вариант. То есть вы берете и полстегаете дзен, потому что кайф. А еще лучше в версии плюс со станции очистки вообще тотальный кайфец в полный рост. Но если у вас уже когда-то был робот-пылесос, у вас был там положительный опыт или не очень, я вам рекомендую эту модель, потому что она во всем круче и из того, что я видел, но это Прям вот топовый уровень, потому что действительно классно реализовано вот все аспекты, что заявлено, все работает, все классно сделано. Поэтому вот как-то так. Вопрос цены, конечно же, критичен для многих, но вы знаете тот, тот случай, когда эти пылесосы стоят, ну, на мой вкус адекватных денег. Я, честно говоря, даже думал, что этот подороже будет, когда узнал такой. Хм, интересно. Цену вы можете чекнуть в описании, потому что понятное дело, что сейчас все меняется, но я уверяю, она вас приятно удивит. И напоминаю, что вот такой вот Q7 Max мы разыгрываем специально для вас включайтесь, правила в описании, опять же, все максимально просто, через неделю кто-то из вас получит эту радость. Ну, а я остался доволен прогрессом роботов-пылесосов на примере Roborock. Собственно, бренд на нашем рынке уже достаточно известный и в своей нише почитаемый, чего нас, конечно же, не может не радовать. Спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки в любом случае, если было интересно. Ну и, собственно, вот реально та ситуация, когда бытовая техника, казалось бы, увлекает даже больше, чем современные смартфоны потому что прогресс год-году здесь заметнее, да, то есть уже пару лет назад, как я говорил, было круто, а сейчас прям я даже не знаю, что еще хотеть, чтобы прям вот чего в этом пылесосе условно нет, чтобы прям было... <звук> ну еще раз, станция очистки адской, но вроде как она должна скоро появиться, поэтому, может быть, затестим отдельно, а пока-пока.